Всем привет! Сегодня буду оформлять тортик. Здесь у меня белковый крем. Мой любимый крем на 4 белка. Это альтернатива, а точнее отличная замена белково-заварному крему для тех, кто не умеет готовить его на сиропе. Я не умею готовить на сиропе. Вот этот крем я готовила вчера. Я сейчас вам покажу. Я его достала с холодильника. По консистенции он не засахарился. Единственное, его необходимо хорошенько промешать. Он держит форму, он не течет, крупинок никаких нет. Абсолютный крем, который сохраняет свою свежесть. Потому что мне часто задают вопросы, когда вот. Ссылочка будет под видео в описании, у вас появится в подсказках, почему у меня засахарился. Это неправильное соотношение белка и сахара. Здесь я не использую весов, поэтому вы должны э, все это наработать, ну, грубо говоря, на глаз. Как делаю это я? И вот даже два замеса отличаются между собой. Вот Обратите внимание, вот этот свежий крем, он такой еще более матовый, что ли. Вот этот вчерашний, он глянцевый. Видно, да? Разница. Видите разницу? Вот это свежий крем, он еще такой вот прям нежный-нежный, вот -нежный, такой воздушный, кажется. Вот этот более плотный, утяжеленный. И он даже блестит по-другому, то есть имеет блеск. Сделано по одному и тому же рецепту. Вот. Единственная разница, этот приготовлен сейчас, он еще немножко тепленький. Этот я готовила вчера, он холодный с холодильника. Торт я собирала без кольца, здесь у меня ванильный бисквит и крем-пломбир на сметане. И так как нижняя часть будет ровная, значит я вверх ногами переворачиваю. И для начала я придам форму. Я объединила два замеса белкового крема теперь необходимо хорошенько промешать окрашивать крем я не буду именно таким стандартным способом я потом буду использовать аэрограф похожий способ я уже пробовала на безе готовом сухом ссылочка будет у вас под видео в описании возьму одну единственную насадку это насадка для розы на ней номера нет она из набора 24 штуки здесь размер примерно 2 сантиметра вот эта часть и делаю розы и выкладываю на У меня получился целый поднос, пока больше розы некуда ставить, поэтому <как> начинаю их устанавливать на торт. И начинаю снизу. плотненько друг к другу и чтобы они прилипли. Так. Подготовила красители разного цвета, буду начинать все от более светлого и к темному. Аэрограф тоже подготовила. Начинаю окрашивать. добавлю кандурина, жемчуг. Кандурин как-то придал такой блеск интересный. Мне кажется, как будто фарфор или что-то такое несъедобное. Сразу скажу про ошибки, потом продолжу украшать. Значит, у меня торт диаметром 22 сантиметра, Это довольно большой торт. Я рассчитывала, что у меня пойдет две порции крема белкового. Но я еще заваривала третью. Поэтому сверху у меня совсем почему-то низенькие получились цветочки. Ну, соответственно, понятно, почему. Я не стала заваривать четвертую порцию крема. Это торт мы как бы в семейном кругу будем кушать. И не хватило мне на листочки вот эти пустоты закрыть. Короче, это минус. Почему? Потому что я взяла большую насадку. Берите насадку поменьше для розы. Сантиметровой достаточно будет, в принципе, если у вас там, допустим, 16-18 сантиметров торт. Вот. Но эффект прикольный. Такой. Интересное что-то получилось. Мне нравится способ окрашивания именно таким образом. И мне нравится вот этот эффект радушных роз. Необычно смотрится. Ну вот, конечно, запорола я с кремом. Ничего. У меня есть вот такие шарики. И я их накидаю куда-нибудь. Вот такой торт получился. У меня свет вот светит сверху, и как-то не так, конечно, видно. Ну, передается цвет, к сожалению. И дождь пошел, там вообще тучи такие. При дневном свете не могу показать красиво, но буду ждать и вставочку сделаю. Вес моего торта всего 2,5 почти килограмма. Размер 29 сантиметров в диаметр и 12 сантиметров в высоту. Он огромный, он смотрится на здоровый 5-килограммовый торт на самом деле нет, потому что начинка простая, а цветы вообще легковесны. За это я обожаю белковый крем. Он не дает вес в торт. Вот такой получился торт в итоге. Яркие такие краски. Причем они вот накладываются, когда цвет один на один, дают другой оттенок. И очень так интересно смотрится. И блестит